Пам-пам-пам-пам. Папа, мне скучно. М -м. Папа, остановись! Ведь у нас же есть домик Биболина с приложением. Скачайте приложение и погрузитесь в Мир чудес. Смотрите сказки, обучайтесь и играйте в игры в дополненной реальности. Выберите и соберите свой домик Биболина. Биболина. Фабрика детского счастья.